Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим, попробуй не сказать, вау-челлендж! Версия для девочек и только для девочек. Все те, кто поставит лайк за 3 секунды и подпишется на мой канал, ваша любовь всегда будет взаимной. Три, два, один, ноль! Любовь пошла к вам, мы начинаем! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Ой, сейчас что-то миленькое будет. Берем обычный пинцет, делаем себе брови. Капец, можно просто взять тени вот такие же квадратные, и вот так вот, вот себе сделать, и будет то же самое. А потом вот так и размазать вот такой голок. И нормально. Зачем вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот пинцеты, вот эти вот карандаши, вот эти вот кисточки. Я могла бы это сделать быстро. Ой божечки, мои кошечки мои это что-то такое, это, что за пластическая операция какому-то. Это что они делают? Зачем это? А, это, наверное, тренировка хирургов, как вы считаете? На чем, кстати, да, это же на... Ой, <с> это же правда. На чем тренируются пластические хирурги? Вот так, наверное. По-любому же, да? Сто процентов! Мы узнали теперь этот секрет. Это офигеть! Вот это длинный-длинный-длинный-длинный угорь, похожий на червяка. Откуда это, блин, вообще в человеке, блин? Я не понимаю. Это такое странное все... И такое ужасное, фу Блин, я даже не знаю Зато чисто теперь Лучше уж пойти в салон Все сделать, чем мучиться Красить губы по трафарету Вы издеваетесь надо мной Я так не собираюсь сделать Ну давай, покажи нам Ха -ха. Покажи, покажи ты, ты, ты, ты, ты. Все, Губы будут треугольные просто Ромб Что за ромб? Мне показалось, там кота его там нет. Как такой мужик? А, вон он, он на кровати. Все, я схожу с ума. Идеально, идеально. Кстати, о, что это за такой фотошоп-то? Скажите мне, пожалуйста, я буду его использовать. Фига, там вообще изменение личности. Нет, мне такое не надо, я и так норм. Вот этот макияж очень-очень красивый. Почему я сегодня такой не сделала? Что у меня вообще с лицом? Тоже симпатично. Ну, симпатично же, да? Да-да-да-да-да. О, кот-кот, он теперь здесь. Меня не глючит, меня не глючит, это точно. Это какая-то... Боже, какие линзы, как вишенки. Или как сливки. Ну-ка, надевай, давай. Вау, это офигенный цвет. Почему он такой классный? такой прям сладенький, так хочется лизнуть, это реально вишня, нет, это, это слива. Посмотрите, как она сделала стрелочку, очень-очень-очень-очень-очень аккуратно. Я говорю вам, не обязательно рисовать гигантские стрелки, даже если ты рисуешь маленькую-маленькую стрелочку, то она смотрится круто, она в любом случае удлиняет глаз, это офигенно. Красные губы, красные губы... Мне так нравится. Ой, как красиво. М -м -м. Выдавим. Выдавим. Выдавим. Вот такие вот бывают проблемы, но если ими не заниматься, все будет еще хуже. Так что лучше заниматься. Ты похож на какого-то вампира. Ей-богу, я тебя видела в каком-то фильме. В каком? Он же мог бы быть вампиром. Он бы такой... Да, вампиры вампирами, конечно, но что ты сделал со своим лицом? Он теперь еще больше похож на вампира, он стал более скульптурированным, чересчур идеально. Нет, ну зачем такие брови коричневые? Куда они тебе? У тебя волосы темнее. Он странный. И так он делает контурик, он в перчатке. Что он имеет в виду? Чтобы ручки не замарать? Или зачем он в перчатки, Чтобы добавить какого-то лоска в это во все. Это интересно. Офигеть ты, блин, нарядился. А кого что мне напоминаешь? Подружку мою напоминаешь. Она похожа на тебя, реально. Она так же смотрит. Что за черная фигня? Мне кажется, ли ты? оно увеличивается в размерах. Зачем это все? А Ну-ка подождите. Это какой-то невероятно уникальный эксперимент прямо сейчас происходит на наших глазах. Итак, мы отслаиваем пучковые ресницы. Угу. И... Это... Это что? Это что такое? Клей. А, это в воде был клей такой, который вообще не отклеивает. Блин, да, это страшное дело. Ну, что ты сможешь это смыть? Ха-ха-ха-ха! <регулированная> Нифига, какой мощный клей! Ну все, это конец. Это конец. Он не отклеивается. Капец. А если я нечаянно кого-нибудь кого полностью заклею такими маленькими кусочками ресниц? И будет меховой человек. Какие глупости в голове вообще. Это будет долго. Это очень будет долго. Lasting color. Какой приятный цвет. Это такой бежево-бежево-персиковый, как красиво, да, только матовый, ненавижу матовый, вот такой люблю, так-так, почему-то мне первая версия нравилась больше, скота, которая слева, она такая детская, такое лицо у нее, ей не нужен слишком яркий макияж, зачем она себя так, скажем, старит? Кстати, я тоже такое чувствую. Слышала неоднократно, буквально позавчера, когда я сделала вот такие стрелки себе, вот такой вот смоки айс. Мне сказали, зачем? Зачем у тебя такое лицо? Зачем тебе вот это утяжеление? А мне так нравилось, я вот так вот, -вот смотрю, еще вот такие, взгляд вот так. Просто убийственно. Никому не понравилось. Сегодня я решила практически не краситься из-за этого. Капец! Ресницы на клей, стрелки нарисуй, то все. Вообще, столько манипуляций, это же ужас. Ну вот брови просто ужасные, правда, скажите же. Просто черные ужасные, слишком какие-то нарисованные брови. Ну не знаю. Вообще стрелочки неправильные, все, вниз. Ей, вот ей с ее лицом, с круглыми чертами, вот этот нос круглый, губы круглые. Ей достаточно добавить румян, чуть-чуть блеска, хайлайтера. И она будет просто великолепно прекрасна. Можно реснички наклеить, ладно. Но не более. А не достается. Фу. Ну и что, доставаю всю. Это сердечко. В форме сердечко. Зачем они ломают все помады? Они же целые. Видимо, они хотят получить новый цвет. Это скрещивание розов... Это скрещивание оранжевой и красной помады. Ну, тут вишневая уже пошла. Итак, они что будут делать? Растапливать? А почему то эти баночки не плавятся? Интересно. Фу, я знаю, как это пахнет. Это ужасно. Я однажды резала помады горящим ножом. Блин, такой запах ужасный стоял. Кошмар. Вот с тех пор я не очень люблю эти помады. Все, не знаю, у меня все вкусно пахнет. Мне просто блес для губ. Абсолютно конфетный запах. Итак, наливаем формочки. Формочка на формочку, формочка, формочка погоняет. Да. Протираем отверстие. И и. Давайте покажите нам сам процесс. Все повытаскивали, все попротирали. Это вообще стерильная, это ручная работа. Ну и готово, собственно. Достаем, достаем. Вот. вот, А вот так это происходит. Но я не думаю, что это всегда так происходит. Не все же помады делают ручную. Возможно, какие-нибудь Диор, там Шанель и сан лоран и прочее делают вручную, возможно, особенно лимитированные коллекции. Но обычные помады, там недорогие, масс-маркет, лореаль, там мэйбелин. Не думаю, что каждую помадку сидят и собирают вручную. Скорее всего, там станки на производстве, которые делают свое дело. Вот такое сегодня у нас было видео. Если вам понравилось еще, посмотрите вот этот видос, он тоже классный. Подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую, пока!